Здравствуйте, друзья! На протяжении всего XVII века айратам приходилось бороться за свою свободу и независимость. Им угрожали многочисленные враги. У айратов было много славных витязей, которые стояли на страже границ айратских кочевий. Самым прославленным и знаменитым был Галдама — рыцарь без страха и упрека. Калмыцкий историк, в 18 веке М.Ч. Габан Шарап писал, что Галдама был непогрешим в самомалейших поступках. Галдама был сыном хашиутовского правителя Ачерту Занхана. Уже в три года он, как и другие айратские мальчишки, учился стрелять из маленького детского лука. Становясь старше, он скакал на коне, охотился в степи на осторожных тарбаганов и пугливых дров. Постепенно приходило понимание закона природы. Мальчики знакомили степи с привычками животных, с особенностями трав. Они запоминали названия трав и деревьев и целебленные свойства многих из них. Могли описать особенности различных деревьев и формы их листьев. Когда он стал старше, специальные учителя учили Голдаму читать и писать по иратски на тодубичик на старомонгольском и на тибетском. А старые и опытные, прошедшие не одну войну витязи, обучали голдаму и других молодых воинов военному делу, придавали им свой богатый опыт. Они учили, как правильно вырезать стрелу, владеть щитом, уводить, отражать удары, бить при необходимости его края. Обучали они также искусству меткой стрельбы из лука. При этом айраты, как и монголы, использовали свой метод натягивания тетивы, при котором большой палец правой руки загибается вокруг тетивы и оттягивает ее назад при помощи налегающего на него ногтя указательного пальца, который в то же время должен еще придерживать стрелу для большого пальца. Было необходимо предохранительное кольцо, которое защищало внутреннюю сторону пальца от поранения при натягивании тетивы. Этот способ называется монгольский способ стрельбы. Обучаясь, юноши тренировались натягивать боевой лук лукуху натяг... Напрячься, подержать 30 медленных вдохов-выдохов и опустить. И так повторять снова и снова. Учили различать наконечники стрел. Граненный, узкие, бронебойный. Для панциря, пластинчатого или чешуйчатого доспеха. А острые и круглые наконечники бронебойные. Против кольчужного доспеха. Наставники учили будущих воинов а, тактике и стратегии боя. Всегда будь осведомлен о действиях своих врагов. Тайных или открытых никогда не считая себя в безопасности, от их действий против тебя и постоянно рассматривая способы, которыми можно перехитрить или разгромить их», — говорили они. Учили также владеть копьем и шаблей. Всадники тренировались, нанося удары копьями на полном скаку по специальным мишеням, вначале неподвижным, но по мере усложнения тренировки перемещаться с переменной скоростью. Наконец копья надевали кусок тряпки, окрашенной красителем. Так что вместо попадания мишень было сразу видно. Потом переходили к поединкам между двумя всадниками с использованием копии с тупыми наконечниками, окрашенными краской. 15 пятнадцати годам Галдама спокойно мог на полном скаку поднять с земли шелковый платок и нанизить на наконечник копья небольшое кольцо, которое держало в вытянутой руке двумя пальцами его наставник. Коре пришлось Голдами испытать себя в настоящем сражении. Неспокойно было тогда на границах айратских кочевий. Многочисленные враги постоянно угрожали нападением. Но самым опасным и упорным врагом был повелевавший казахами и киргизами богатырь Нянгирхан, а о его подвигах слагали песни, а сам он носил прозвище «Неудержимый» и не было ему равных в битвах. Своими набегами он постоянно тревожил айратов, разорял их кочевья, угонял скот, уводил в плен людей. Существовало два наиболее благоприятных времени для набегов. Весенние набеги совершались в апреле-июне. После того, как снег окончательно отстаивал и появлял острова, необходимые для подножного корма коней. И осенний цикл. Набегов продолжался, как и весенний тоже, около трех месяцев с сентября по ноябрь. Лишь наступление зимних холодов и снегопады прекращали их. Для того, чтобы предотвратить очередное нападение Гирхана в 1652 году, занхан совершил поход против казахов. В степи встретились два сильных войска и началась кровавая битва. В окружении телохранителей скачет Янгир-хан по полю. Над его головой реет черный бунчук. Нет хан Уранова в битве. Вот огромным черным копьем Янгир сразил одного арабского воина – второго, третьего. С каменным лицом наблюдает с холма черту Цзэн-хан за битвой. Видит он, как Янгир сражает арабских витязей. Вдруг к отцу на холм на своем горячем скакуне поскакал Галдама. Отец Разреши я нападу на Янгирхана, просит Галдама, 17 лет всего юному Найону, худощавый, стройный, в кольчуге и бахтепце, в высоком куполообразном шлеме, украшенном у ланзала. Сжимая пальцами сосновой древка копья Галдам умоляюще посмотрел на отца и запел. Пока мой конь не утомится еще от езды, пока копье мое сосновым древком не притупилось еще, отец, «Пусти меня, я нападу, пока мой конь не утомился еще от езды, пока ружье не испорчено, отец, пусти меня, я нападу». «Будь осторожен», — сказал хан и махнул рукой, как стрела унесся вороной конь Галдамы, и как поется в старинной песне, «пятьсот смуголицых воинов своих за собой повел». А черту тузан хан, не мигая, смотрел след. Вот Галдама со своими молодыми воинами подскакал к месту сражения, подняв на дыбы коня. Подкинул вверх копье и поймал его, сделав вызов на поединок Янгирхану. Кто этот юнец? Спешащий умереть? С усмешкой спросил Ягиньхар. Галдама, сын, о а черту сен хана, ответили ему. Сначала я снесу голову сыну, потом отцу, сказал Йонгирхан, и вскачь бросился навстречу голдами. Всадники сшиблись, каждый сумел умело отбить острее врага древком своего копья. Казалось, что всадники уже проскочили мимо друг друга, но в последний момент молодой Найон концом пики ударил противника плечо, то слетел с лошади и покатился по земле. А когда оглушенный Янгир-хан привстал с земли, Галдама наскочив, сильно ударил его острием копья и пронзил насквозь. Страхи закричали казахи, не киргизы, ведь непобедимым был янгир -хан, а тут его сразил какой-то юнец, разворачивая Коней спешили они покинуть место битвы, а Галдама со своими воинами неприятелей, что к горе находились, рубили, неприятелей, что к воде находились, атакуя, рубили, лучников всех отделяя, рубили, сильных от слабых выделяя, рубили. Слава о Галдаме быстро распространилась среди айратов, а черту Ценхан в знак с особого Своего доверия и уважения к военным дарованиям Галдамы поручил охранять ему границы кочевий айратов от набегов врагов. Сыновья лучших людей из асангов следовали за ним. Айратские витизи готовы были в сражении защищать Галдаму своими мечами и телами. Они пели «Смерть за достойного, славная смерть, Великой жизни она равна, Жизнь пожертвуй за душу ту, Тысячам душ, которые цена» Мать Галдамы Сунца Хатун в награду тем из подвижников Галдамы, которые отличились военными подвигами, дарила доспехи Улба, куртки, надеваемые под панцирь и ружья Бу. Зная о его честности, справедливости, щедрости и покровительстве простым людям, под знамена Галдамы стекались со всей Джунгарии войны, чтобы служить обожаемому молодому Найону, и он отбирал свою дружину самых лучших. В то время в айрадском обществе иногда происходили конфликты между князьями. Отец Галдамы, Ачертут Сен-Хан, был вынужден конфликтовать со своим младшим братом Тайшой Аблаем, недовольным доставшимся ему наследством. Галдама не жалел усилий, чтобы улаживать конфликты внутри аиратского общества. Как рассудительный политик и патриот своей родины, Галдама старался примирить враждующих. Где конфликт готов был перерасти в вооруженные столкновения, появлялся Галдама. Вот на поле брани сходятся два иратских войска. Уже лучники стали натягивать вы своих луков, готовясь осыпать неприятеля тысячами смертоносных стрел, но в этот момент из рядов одного войска вышел Галдама, не желавший проливать кровь айратов, и навстречу ему вышел его двоюродный брат Цаган, сына блай -Таши. Один из них нес шахматную доску, а второй шахматные фигуры. Они сели на поле между двумя готовыми к битве войсками и начали игру который продолжал до тех пор, пока Чертуцу Ценхан и Аблай Тайши, растроганные дружбой своих любимых сыновей, не разошлись, уводя войска. В конце концов, Чертуцу Ценхан и Аблай Тайша помирились друг с другом. Не раз Галдама отражал нападение многочисленных врагов. Бдительный Галдама, сопровождаемый храбрыми витязями, не боялся врагов, несмотря на их многочисленность. Например, в 1658 году военачальник Бухарского ханства Абду-Шукур, решив воспользоваться тем, что Айрат отмечает праздник Цагансар, внезапно во главе 38-тысячного войска в Торце в айратские кочевья в район нижнего течения реки Талас. Галдама со своим трехтысячным отрядом выступил ему навстречу. На рассвете айратские разведчики, натершись полынью и зайдя с подветренной стороны, чтобы обмануть сторожевых собак, тихо сняли вражеских часовых. Потом Галдама со своим отрядом внезапной атакой обрушился на лагерь противника. Всю ночь и весь день длилась кровопролитная битва. В сражении неприятель был разгромлен, а сам Абуду Шукур погиб в единоборстве с Галдамой. Всех захваченных в плен Галдама приказал пустить домой. Им дали по одной лошади на двоих и припроводили до границ Бухарского ханства. Вот таким добрым и справедливым к друзьям и суровым, но снисходительным врагам был айратский герой Галдама из рассказа Арултана Басхайева.